Здравствуйте, в эфире информационный выпуск. Пульс с вами в студии Анна Космина. Петр Порошенко назначен министром экономического развития и торговли Украины. Соответствующий указ подписал президент Виктор Янукович. Петр Порошенко в начале 2000-х годов был одним из основателей партии «Регионов». С 2002 по 2005 был ближайшим соратником Виктора Ющенко секретарем СНБО. Возглавлял парламентский бюджетный комитет. Был министром иностранных дел в правительстве Юлии Тимошенко. Новоназначенного министра Петра Порошенко представил коллективу министерства экономич развития и торговли премьер-министр Украины Николай Азаров. Глава правительства отметил, что на министерство возлагаются большие задачи. Нам надо обеспечить проведение экономических реформ. Здесь Министерство экономики является основным министерством. Министерство экономики вообще является основным министерством. Любое решение правительства принимается только тогда, когда мы проходим через Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство юстиции. Поэтому роль Министерства экономики громадная. Вот. И ответственность лежит не только за экономические реформы, а за развитие экономики, за модернизацию экономики, за снижение энергопотребления, энергоэффективность, за ценовую стабильность. Так что можно перечислять очень долго те задачи, которые стоят перед. Министерством экономики. Для меня принципиальным критерием является желание серьезно сдвинуть ситуацию с экономической политикой. Нам необходимо продемонстрировать обществу, бизнесу серьезные шаги, направленные на улучшение ведения бизнеса в Украине. Обеспечить рост ВВП и, как следствие, реализацию соответствующих социальных программ будет невозможно без приоритетного развития экономики и создания благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине. Социальные инициативы, провозглашенные президентом, являются началом восстановления социальной справедливости в Украине, отметил премьер-министр Николай Азаров во время круглого стола «Справедливое общество 21 века. Критерии перспективы риски». По словам премьера, украинцы постоянно сталкиваются с социальной несправедливостью. Это касается не только системы распределения льгот, но и распределения материальных благ, качества и доступности медицинских услуг. Этот фактор подрывает стабильное экономическое развитие и влечет за собой утрату доверия к власти. Проблема справедливости и доверия для нас является ключевой. К сожалению, наши люди сталкиваются с праведливой несправедливостью постоянно. Это вознаграждение за труд, распределение материальных благ, качество и доступность медицинских услуг и образования. Ясно, что мы все сразу сделать не сможем, но в определенных сферах навести элементарный порядок, который бы, во-первых, возвращал доверие к власти. А, во-вторых, скажем, способствовал утверждению принципа социальной справедливости необходимо. Тренажерный центр по подготовке машинистов электропоездов производства Hyundai Rotem открыли в столице. Центр оснащен аппаратными и учебными классами и комнатами отдыха для работников локомотивных бригад, которые проходят обучение. Тренажер является копией кабины электропоезда Hyundai. Он моделирует условия движения, максимально приближенные к реальным. Модель кабины электропоезда имеет все элементы управления – контроллеры, переключатели и системы управления. Максимально по поезда Hyundai разгоняются до 160 км в час. Отечественная железная дорога с такой скоростью справится, уверен министр инфраструктуры Украины Борис Колесников. Под эту скорость, которая заложена, 160-180 км, они адаптированы, по крайней мере, вот эти маршруты на Львов, Харьков и Донецк полностью. Что касается, я уже говорил неоднократно, если мы хотим полностью, такие поезда, как ходят, допустим, между Пекином и Шанхаем, со скоростью больше 300, нужно строить новое полотно. Но это должна расти экономика и обеспечить пассажиропоток. Урожай зерновых в этом году будет достаточным, зерна хватит и на экспорт. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский во время часа вопросов к правительству Верховной Раде. По его словам, урожай зерновых составит 45-50 миллионов тонн. Правительстве также обещают диверсифицировать рынки для экспорта молочной продукции. Сейчас, по словам чиновника, Украина поставляет свои сыры в 16 стран мира. Традиционными остаются рынки стран СНГ, но также ведутся переговоры и с другими государствами. С целью содействия и увеличения производства отечественной продукции Министерство аграрной политики принимает активное участие в проработке вопроса по доступу на рынки Сербии, Боснии и Герцеговины, Алжира, Йемена, Лаоса, Черногории. Украинские таксисты отметили профессиональный праздник. Государство даже приготовило им подарок. Новый законопроект, который устанавливает жесткие правила перевозок. Авторы окрестили документ революционным. Но далеко не все таксисты рады нововведениям, которые предлагает законопроект. Таксисты получили подарок в профессиональному празднику. Уже скоро парламент может принять закон, который устанавливает новые правила перевозок. Его авторы работали над документом вместе с Министерством инфраструктуры на протяжении двух лет. То есть этот закон практически меняет, он да, даже не меняет, он устанавливает, потому что сегодня как таковых правил работы на рынке нет, то есть он устанавливает жесткие требования. В частности, законопроект предусматривает создание информационно-диспетчерских служб и присвоение каждому таксисту лицензионной карты. Автомобиль необходимо будет оборудовать таксометром, а водители обяжут пройти подготовку по знанию местности. За нарушение правил перевозок будут наказывать штрафами. Минимальная санкция равна минимальной зарплате. Кроме того, таксисты должны будут самостоятельно потянуть английский. Для этого разработали специальный аудиокурс. Разработаны с 7 как Такой переводник, как бы аудио, да? это порядка 4 диска идет. Таксист Сергей с 18-летним стажем работает в Киеве каждый день с утра до вечера. Ездит официально и платит налоги. Однако новые правила воспринимают весьма скептически, говорит, для законопослушной работы необходимы соответствующие условия. Поверьте, 80% нормальных, адекватных таксистов хотят работать легально. То есть спокойно платить там налог и спокойно спать, и спокойно работать. Поверьте мне, то есть люди все взрослые, всех семьи, дети, все хотят работать. Никто не выезжает заработать пачку сигарет. Естественно, кормят людей. Но э, власти, прежде всего, как городские, так и там, я не знаю, государственные, да, должны сделать э, все для того, чтобы люди могли работать. Таксисты не против таксометров. А вот клиентам они могут не понравиться. Киевские дороги слишком часто парализованы пробками. И поездка с таким прибором может оказаться чересчур дорогой. К тому же в стоимость поездки должна быть включена и цена на бензин. Эксперты говорят, в ближайшее время снижение цен на топливо, а соответственно и тарифов на проезд такси ждать не стоит. Топливо, которое торгуется сегодня на рынке, оно было привезено, да, или произведено, скажем так, 2-3 недели назад. В пути же сегодня находятся партии более дорогие, поскольку цены на нефть все это время шли вверх. Первый экзамен украинские перевозчики сдадут во время Евро-2012. Тогда пассажиры смогут оценить качество столичных автоуслуг и уровень водительской этики. Анна Золотаревич, Сергей Левтар, Алексей Кольный, Новости УТР. В эти выходные в ночь на 25 марта украинцы в последний раз переведут стрелки часов на летнее время, на час вперед. В прошлом году было решено оставить зимнее время в стране, но в связи с проведением Евро-2012 чиновники решили подстроиться под европейцев и перевести часы на ближайшие полгода в последний раз. География Украины растянулась на три часовых пояса. Небольшая часть закарпатий расположена в первом поясе. Центральные регионы во втором, а Харьковская и Донецкая области в третьем. Преобладающая часть территории находится во втором часовом поясе, поэтому он и считается природным для Украины. Почему мы говорим «киевское время»? Потому что так вышло, что Киев находится точно посередине второго часового пояса, и поэтому мы живем по киевскому времени, который отвечает нуждам Украины практику перевода стрелок ввели 30 лет назад тогда в далеком восемьдесят первом году советские чиновники утверждали что это поможет сэкономить электроэнергию когда-то летнее время было установлено для энергосбережения по нынешним годовым подсчетам таким образом сэкономить электричество сейчас уже невозможно К сезонным временным прыжкам человеческому организму приспособиться очень сложно биоритму не обманешь но по словам медиков смена времени не сказывается на здоровье. Плохое самочувствие чаще всего зависит от образа жизни. Признанный риск получить сердечно-сосудистые заболевания кроется в обездвиженности. Во-вторых, это культура питания, изменив которую, тоже можно избежать риска заболеть. А такого риска для здоровья, как перевод времени, не существует. Если вы все же чувствуете дискомфорт от перевода часов, врачи посоветуют вам больше двигаться и заниматься физкультурой. Анна Золотаревич, Екатерина Сметана, Алексей Кольный. Новости УТР. Это были все новости на сегодня. До встречи на телеканале УТР.